Всем привет, друзья! Как вы уже поняли, в этом видео я буду заниматься чисткой кузова своего автомобиля. На моем канале уже есть видео по чистке кузова, но это было примерно год назад. В этот раз я решил подойти к этому более серьезно и закупился целым арсеналом автохимии. Ну а теперь по порядку. И первым этапом я буду очищать кузов вот таким вот очистителем от компании Shima Detailer. Он предназначен для очистки колесных дисков и кузова, а также защищает от коррозии. Это гелевый pH-нейтральный очиститель с ароматом вишни. Владельцы белых автомобилей более часто замечают на кузове желтые точки, похожие на ржавчину. Это мелкая металлическая стружка, которая въедается в ЛКП и со временем начинает там ржаветь. Но бояться не стоит, ее можно легко убрать, и это я буду делать именно вот этим вот средством. Также у него есть индикация, то есть после нанесения на кузов, при взаимодействии с металлической стружкой средство начинает работать и появляется индикация. И вторым этапом я буду убирать пятна битума с кузова, так как этого я никогда не делал с момента покупки своего автомобиля. И за это время появилось много битумных пятен. Использовать я буду вот такое вот средство, это цитрусовый очиститель битума, смол и дорожных реагентов, также от компании Шима Детейлер. Также с помощью него можно убрать пятна от почек деревьев, а также следы от клея скотча. Третьим этапом я помою стекла вот таким вот средством, также от компании Шима. Это профессиональный очиститель стекол и зеркал. Так как все-таки на стеклах со временем образуется водяной камень, и для того, чтобы его убрать, Нужно использовать хороший очиститель Собственно, я буду использовать вот такой вот И напоследок, друзья, я обработаю колеса Вот таким вот чернителем резины с черным мерцанием Эффект должен получиться очень крутым Так что, друзья, вот такой вот арсенал И, кстати, при покупке каждого из этих средств практически Вот кроме чернителя В комплекте также идут еще и триггеры Поэтому дополнительно покупать их не нужно Ну что, друзья, давайте начинать Я уже на мойке Итак, друзья, эффект уже видно невооруженным глазом. Вот такие вот темно-фиолетовые потеки говорят нам о том, что металлические вкрапления уже уходят. Смотрите на диски, здесь вообще прям все темное. Обязательно, друзья, наносите средства на охлажденный кузов, если вы будете... Наносить на горячий или под солнцем, то он у вас тут же высохнет. Сейчас у меня погода такая прохладная, пасмурно Предварительно автомобиль я помыл. Итак, друзья, кузов я обработал. Дал средства поработать примерно 3 минуты, может быть, чуть больше. Все зависит от того, сколько у вас этих металлических краплений. Соответственно, заезжаю сейчас на мойку и все смываю. Смотрим результат после очистки кузова. И смотрите, друзья, никаких ржавых точек на кузове нет. Есть мелкие черные вот такие вот точки. Это битум, но это мы сейчас будем убирать совсем другим средством. Кузов идеально чистый. Ну а теперь, друзья, очистим кузов от следов битума и различного рода также пятен и загрязнений. Итак, кузов прошел очистителем битума полностью, вместе с крышей. Ушло у меня примерно половину средства. И давайте посмотрим эффект. Черных точек битумных я уже вообще практически не вижу. Даже если где-то есть, я вот так пальцем провожу, и все убирается. Эффект, друзья, очень крутой. Остались только вот такие вот сколы, которые никаким средством не уберешь, а только замазывать. После нанесения средства для чистки от битумных пятен, для лучшего эффекта, лучше, конечно, растереть все поролоновой губкой, но я это делать не буду, у меня, во-первых, губки с собой нету, а во-вторых, все вкрапления, вот эти битумные пятна, и так прекрасно ушли. А после того, как все это средство поработает, Примерно 3-5 минут можно насухо вытереть обычной тряпкой микрофиброй, что я, собственно, сейчас и сделаю. Итак, друзья, кузов автомобиля уже идеально чистый. Осталось только помыть стекла средством для мытья стекол от компании Shima. И завершающим этапом будет обработка резины с помощью чернителя. Так что, друзья, продолжаем. Чистые. Эффект, друзья, просто бомба. Друзья, кузов очищен, осталось дело за малым. Обработать резину с помощью чернителя резины, но перед этим необходимо ее тщательно отмыть. Для этого я буду использовать вот такое вот средство, также от компании ШИМа, очиститель ШИМ и резиновых деталей и пластика. Наносим средство, обрабатываем щеткой либо кисточкой, а потом все тщательно смываем, после чего мы уже сможем нанести чернитель. Поехали! После чистки резины специальным средством она стала очень чистая, черная. Осталось только финишно пройти чернителем резины с черным мерцанием. Погнали! Итак, друзья, обработал я резину чернителем резины вот таким вот средством шиммер для шин с черным мерцанием и смотрите друзья какой эффект ну а теперь давайте посмотрим конечный результат друзья В общем, друзья, кузов идеально чистый, средства от компании Shima Detailer действительно работают и очень высокого качества, причем за небольшие деньги. Однозначно рекомендую к покупке, все ссылки я оставлю в описании под видео, эффектом я очень доволен. Вообще рекомендую обрабатывать кузов хотя бы два раза в год, чтобы никаких проблем с ним в последующем не было. Ну а на этом у меня все, друзья, надеюсь это видео вам понравилось, было полезным, всем удачи на дорогах, всем пока!